Всем доброго вечера. У нас 27 апреля 2021 лета. Пока мы немножечко ждем, чтобы вы успели подключиться. Такую легкую затравочку. да. Очень интересно, мимоходом я глянула новости выступления Путина в Санкт-Петербурге в историческом здании Таврического дворца, там, где, собственно говоря, Первая Государственная Дума Российской империи у нас была образована, организована, создана. Да? Вот. И он там выступал перед депутатами, они решали вопросы, в частности, подтвердили, что детские путевки в лагерь не успеют компенсировать 50% в этом лете вот и потом совершенно нелогично в конце а, выступления он сказал с днем победы вас <laughs> вот и ну у нас 27 апреля а не 8 мая там не 9 там даже не 5 даже не 1 да? поэтому а, был, и он был очень доволен это просто так для затравки если у вас есть какие-то версии с какой победой а, владимир владимирович поздравлял а, в, депутатов я буду благодарна, вот, потому что, ну, мое чувство, что, конечно, это не совсем про 9 мая, это про что-то другое, что в добрый час получилось сделать, и, и это прям, ну, победа не все, что попало, называется. Итак, дорогие мои, приветствую всех, кто меня смотрит, а, и у нас сегодня такой эфир на посвященной счастью, дороги к счастью. И э, почему я не стала тоже сразу прям, да, в, с этой темы, потому что, ну, это важно. То есть очень простая вещь, с которой я хочу начать, да. А если там расшифров, можно, конечно, большую, серьезную там расшифровку сделать, что-то, ну, вот если вот разложить, что такое счастье, да, но а, есть то, что прям а, без всяких буквиц, глаголец а, слух ловит, что прям, знаете, вот звучит в слове. Я бы, разде... ну, я бы как посмотрела на это слово, что это с часть е, да, то есть а е есть, часть это часть, можно расшифровать и глубже, но мы сейчас как бы вот пока поверхностно, да, и с, с когда ты являешься частью, ты есть часть чего-то большего, ты счастлив. То есть вот сам поток счастья – это когда ощущает себя человек частью. Частью общества, частью мироздания, частью природы, частью семьи, частью коллектива, частью, частью страны, да, в которой мы живем. Вот это любое ощущение принадлежности, соучастия да, – тоже часть. Все это дает вот это самое ощущение, вот эту самую энергию. А, что мы с вами наблюдаем достаточно давно уже, да, э, идеи э, индивидуализма, абсолютной свободы, а, личность, потребности, желания личности, проблемы личности превыше всего остального. Это все, конечно, прямо противоположный путь. И когда человек на этот путь встает, а, он поток счастья не может взять, он от него начинает уходить. А, ну вот если совсем там, да, если смотрим, я давным-давно эти вещи еще там много лет назад говорила, и помню еще видеосалоны, которые вот появились видеоплееры, это было дорого, это было редко, поэтому добывался плеер, арендовался зал и показывали фильмы, что там были «Рэмбо», «Команда», так, ну это вот я просто помню, я лично, по-моему, ходила на «Команда» как раз вот на, в этот видеосалон, вот, и это было что-то такое, чего у нас не было, этого было, это было что-то другое, это было такое вот завлекательно-западное, поэтому, конечно, я уверена, что большинство смотрели эти вещи, эти фильмы. А, и если посмотреть, там, крепкие орешки все вот эти вот, потом, а, там, где Стивен Сигал играет, забыла, как называется там сериал-то этот, ну, в смысле этого фильма, да, но а, объединенные одним актером, а, везде основной смысл, кто-то кого-то обижает, и а, герой-мститель один наказывает злодеев, это обязательно, да, и, и ну, их побеждает и наказывает. А вот эта месть это индивидуализм. Это тоже противоречит любой вере. Православной ли, католической или а, э, мусульманской ли? В любой вере есть принцип прощения, есть принцип а, ну, да, отпускания каких-то претензий, обид. В индивидуализме этого нет, потому что мои интересы превыше всего. Вот сейчас сериал а, с Меган Маркл. А, а, и королевской семьей Винсдерами, да, вот это вот, то есть там какая-то а, гипотетическая выдуманная обида, а, и а, война идет за то, чтобы извинились и заплатили деньги за обиду, причем а, к черту правду, истину, и, и там уважение, и, и все семейные ценности, абсолютно все к черту, а, я так хочу, я так вижу, я так хочу». А, и в этом смысле очень интересно наблюдать, потому что есть подозрение, что мы будем досматривать, ну, дождемся да, финала этой истории, когда индивидуальные вот эти желания, месть, желание получить какую-то сатисфакцию, наказать, м -м, подмять и так далее – проиграет ну, неким семейным ценностям. Это совершенно сейчас не про то, что я думаю про, э, про королевскую семью Англии, Великобритании, и как я к ним отношусь конкретно к этой... Это сейчас вообще не про это. Это вот просто отображение, да, которое мы можем сейчас, прямо сейчас оно происходит, прямо сейчас мы можем его с вами наблюдать. Есть много, ну, я могу долго примеры приводить, но просто основной смысл, вот понимаете, вот поток счастья, энергия счастья, она сама по себе дается, ее можно почувствовать, она как бы может и дается и всегда, но почувствовать ее можно тогда, когда человек сопричастен часть, да? сопричастен чему-то большему, чем он сам. Чем его желания, чем его интересы, чем его проблемы, обиды, мечты и чувства что-то большее, это может быть, еще раз повторю: это общественная идея, это может быть принадлежность семье, которой. Вот когда человек, вот мужчина служит своей семье, вот много это или мало, а кому-то может быть каблук, там еще что-то, да, но если для него это служение, это, это, это на минимальном пусть уровне, но дает ему вот это ощущение сопричастности, а, большему, чем я сам, особенно, когда это твои дети, да. А, и а, дальше эти общества, эта сопричастность, она может быть разных масштабов. Вот мое простое подозрение, да, что а, чем с большими процессами человек сопричастен, чем больше, причем больше не в плане количества, хотя количество тоже, то есть скорее речь про энергию, про, про высоту помыслов, про чистоту помыслов, про, ну, как бы, про вот эту вибрационность, да, чем не обязательно быть, находиться вот в каком-то, хотя мы в каком-то обществе, но мы люди, существа социальные, да, всегда проще, когда мы видим тех людей, которые разделяют нам, с нами наши идеи, вот, но в принципе, да, можно быть как бы одиночкой, но а, быть сопричастным каким-то большим процессом своим выбором, своей душой, не знаю, там, служить земле, там, миру, высшим силам, там, светлым силам, там, божественным, еще как-то, это внутри у человека, и в этом плане любая религия, первое, что она дает, это как раз вот эту сопричастность к чему-то большему, к чему-то высшему, чем есть я сам. У меня может что-то не получиться в семье. У меня может быть не та работа, в которой я ощущаю себя и хочу себя ощущать частью, да. но тогда есть некая идея божественного. Ощущая себя частью этой идеи, я получаю возможность двигаться ну, путем там, развития и получить эту благодать, которая и дает ощущение счастья. Вот. и я думаю что именно поэтому мы наблюдаем за э, совершенно осознанной попыткой уничтожения э, религиозного института неважно какой веры ну вот сейчас выглядит так что вроде бы как мусульманство под себя все подминают друзья мои вспомните э, не так возможно давние времена есть серьезные исследования что христианство на руси это никакой не 10 -й, 11 -й век э, да а, а это Буквально 18-й, 17-й, 18-й, скорее всего, даже 18-й, 19-й век. То есть, если мы говорим, что две, приблизительно 200 лет назад была крупная катастрофа и а, сменилась цивилизация, скорее всего, внедрение, а, в частности, христианства, да, оно тоже пошло приблизительно и на нашей территории тоже а, не ранее этого времени. Не ранее. Какая-то символика, возможно, была использована предыдущих традиции, о которых мы можем ну, только догадываться, только что-то там, не знаю, опять же, по символам, по, по энергиям, понимать, что, что, что было раньше, как это называлось. Вот. И это тоже была очень агрессивная штука, очень агрессивная, которая уничтожала предыдущие какие-то... Ну, почитайте, вот кто изучал историю религии, это же все очевидно. Сначала как бы э, эти язычники да, э, уничтожали христиан, потом христиане пришли к власти, они уничтожали э, язычников. Э, и вот истинное слово веры, вспомните все эти э, инквизиции. И зачистка, просто была зачистка территорий в той же Германии. Э, целые города уничтожались, руководила армией, представители католичества, это все сдокументировано, это никто не скрывает. вот Сейчас подвыработалась в христианстве вот эта агрессивная энергия. В мусульманстве, как более молодая религия, вне этой энергии больше. Сейчас они эту роль играют. Но если кто, например, в суть посмотреть того же мусульманства, Истинно верующие люди, любой вам скажет, что э, Коран, сам, ну, и вообще э, э, мусульманство самое, ислам самое э, любящее, самое стремящееся э, к любви, или самая миролюбивая религия. Да, но именно эта религия дает нам джихад и, в общем, многие другие вещи. А, сопричастность. Сопричастность – часть счастья. Вот Пока я говорила, я надеюсь, вы немножечко успели войти в этот поток и просто немножко глянуть, а к чему сопричастными ощущаете себя вы. Если вы любите Землю, и вам хочется, чтобы... Вот сейчас там экологическое движение достаточно набрало силу, и, это... и любая сила сейчас пытается использоваться на разрушение, вы это знаете прекрасно, тем не менее, да, это люди, которые хотят, чтобы прекратили а, эксплуатировать землю, уничтожать, там, загрязнять воду, а, э, портить, там, да, уничтожать, там, деревья и так далее. А, если человек чувствует, не, не как идея, то есть, когда поток не идет, а есть только вот программа в голове, да, вот я там за экологию, а, это не работает. Работает, если есть сопереживание. Вот это вот соучастие. Смотрите, счастье, соучастие. Любой филолог вам скажет, если из слова ⁇ счастье ⁇ и соучастие ⁇ убрать гласные, а раньше записывались слова безгласных, а оно написано будет одинаково. Сочи... Ну, буквы одни и те же. Да? Счастье и соучастие. Ну, слышно это на слух. Да, тут же у нас сопричастность очень близко, да, просто добавляется при, как некая принадлежность, приближение да, к вот этому соучастию. То есть соучастие это ты уже стал частью чего-то, а сопричастность ты -то только приблизился к тому, чтобы э, стать частью э, вот люб... ощущение состояния э, намерения э, быть, участвовать, участие. Да, э, в более масштабном, объемном процессе, чем есть я сам, какой бы я крутой, великий, мудрый а, и так далее, и так далее, человек не был, а, тем не менее а, мы так устроены. Не мы так придумали, но полезно знать, как мы устроены. Если есть потребность а, приблизиться, к, прочувствовать свое счастье, ощутить этот поток, жить в нем. Делиться им, стать источником счастья. А, все лежит прямо вот в лоб, совершенно прям в лоб в самом слове. И еще, если а, счастье, а, вот эта часть, да, часть а, разложить чуть глубже, по буковкам, да, СТ, это совместное творчество, совместный труд, совместное творение. И А Ч, че, а, че, Человек, АС человек, а совместно творящий. Вот это корень. Что такое быть частью? Да, то есть совместное творение. Не просто как на там, да, кто там, я, кто за, кто против. Это тоже дается причастность. Просто мы говорим о потоке, о вхождении в поток. И о вылетании, выбивании из потока. Любой эгоизм, Желание мести, неготовность простить и принять, бывает очень трудно. Но это выбивает из этого потока, это удаляет человека от состояния, от потока счастья, собственного нашего. А, любая борьба, я уж молчу оценки, осуждения, а, обиды, потому что обида это то, что обида, она ставит барьер между а, человеком, который обиделся, и э, тем, на что человек обиделся. Мне иногда бывает такое, говорю, ну, посмотри, вот сейчас же, говорю, вот, вот что я, я слышу обиду. Нет, нет. Я говорю, ну, вот, прости, ну вот я чувствую эту обиду. Ну, я на себя. Друзья мои, на себя обидеться невозможно. Обида – это есть некая энергия, Эмоции, претензии, перекладывание ответственности на другого человека, на обстоятельства, на судьбу, ну и так далее. Да? там На государство, на президента у нас периодически бывает, очень любят эту ответственность перекладывать именно как обиду, что он что-то не додал, не доделал и так далее. А все это выводит человека, соучаствующего в этом из состояния счастья. Поэтому, первое, это плюс у нас сейчас вот, эх, эх добраться бы нам до, до Пасхи. Ну, э, был, был у нас эфир, который был забанен, потому что якобы с ущербом для детей, где я объясняла, что такое Пасха, если смотреть по дате, по, по, по вычислению э, вообще да, э, даты. Вот недавно была беседа с одной девушкой, э, ну, что такое Пасха. Вот, есть официальная версия, что это день, в который Христос воскрес, и есть другая версия, что на самом деле это иудейский праздник а, жертвоприношения, убийства младенцев, который, значит, вот там был подменен. Вот, а я задаю другой вопрос, а, вот если произошло какое-то событие, неважно, рождение, а, там, свадьба, а, там, еще что-то, да, вы же... Помните, но ну, если вы помните, если для вас значимо, это будет один и тот же день. Да? Произошло что-то 21 марта. Вы когда это будете праздновать? 21 марта. Правильно же? Когда празднуют Пасху. Очень большой, там, в районе, в диапазоне, сейчас я могу соврать, но где-то в диапазоне месяца точно, да, Пасха у нас празднуется, Она может быть ранняя, может быть поздняя, очень плавающая. Да? И вычисление алгоритмов... Вычисление Пасхи долгое время, он был разработан в 1800 по официальной версии лети математиком Гаусом, и он очень странный и водный в себе содержит. У меня очень простой вопрос. Если это календарное событие, да, реально произошедшее, почему оно вычисляется, не, не празднуется в один и тот же день, а вычисляется каждое лето таким сложным, а, даже полтора месяца, да, таким сложным способом. Вот был эфир этому посвященный, но я не знаю, удалось ли нам его разблокировать, Дай Бог, мы туда еще доберемся и да, раскроем эту тайну, что же такое Пасха. Вот. Ну, возвращаемся к счастью. К счастью. Итак, дорогие мои, счастье – это когда человек ощущает себя, осознает себя частью чего-то большего, рода народа, человечества, природы, там, не знаю, светлых сил, высших сил и так далее. То есть, когда он сопричастен, соучаствует, да, ты, совместное творение, совместное творение, он, он является, по сути дела, такой человек, да, вот если... Он является чем-то, что человеком дающим. То есть, вот это ощущение стремления, к служению, к сотрудничеству, сотворчеству это то, что называется рука дающая. А вы помните, рука, дающая Да не оскудеет? А, и когда эту фразу пытается интерпретировать в то, что сейчас я вот э, буду деньги раздавать, так тоже, конечно, там тоже есть благодать. Но она, там надо четко ощущать поток, равновесие, это не так все просто, как кажется. Рука дающая прежде всего, когда у человека его помыслы, стремления находятся еще раз за рамками личных эгоистических потребностей. Когда его сердце, его душа не заблокированы, не загрязнены ненавистью, гневом, обидами, Местью. Вот в пантеоне а, богов, да, в первом пантеоне Ра, там движение к Ра, то есть к, к максимальному высшему проявлению первого пантеона, да, источнику жизни, источнику света, идет через рот, через... А, Вернее, даже начнем со счастья, с 21, да, вот, э, от Ярилы счастье, в 22 Велес всех благ и величия в 23 Род успеха, в 24 Копала прощевание. И уже через прощевание идет выход в Ра, во все, во все доброе. А прощевание стоит выше счастья, выше Рода успеха, выше это бывает сложнее, бывают какие-то вещи, которые, ну вот хочется, они а получается отпустить. Именно поэтому духовную силу собрать важно, да, вот набрать духовную силу, пройти этот путь, прочистить, набрать, наполниться родовым потоком, войти в родовой поток. Перед этим состояться как всех благ и величия состояться, реализоваться в жизни. Каждый на своем уровне. Не надо всем быть миллионерами, миллиардерами или композиторами. Знаете, хороший байщик или хороший автослесарь вот, отнюдь э, не будет, иногда и круче бывает, и по, по мировосприятию, по мышлению, по мудрости, по ресурсности, чем иные академики или там президенты и так далее. А, и дальше идет выход через прощевание в ра. Вот э, мы с вами уже почти... Тема такая, что можно говорить 3 часа, 4 часа, чтобы... Потому что есть много нюансов. Вот знаете, как вот плывет корабль по морю. И э, вот мы были в Севастополе, там возят по бухте, где много кораблей там боевых, а, и пассажирские там тоже есть. И показывают там огромный корабль, он весь зарос э, ракушечником, вот там, где водная часть. И э, время от времени их обязательно чистят, потому что там разъедает металл, но это даже не это, а очень сильно тяжести добавляет, и э, свойства движения у корабля хуже, да, когда он зарос этим ракушечником. Э, вот, периодически себя э, имеет смысл чистить. И почему я начала пропаску? Потому что, ну, вот я пока... Не знаю, к чему мы придем, единственное, что по Пасхе полностью, единственное, что я могу сказать, есть такие традиции, вот как курочка ряба. А, многие, кто, смысл сказки сакральной, более-менее расшифрован уже достаточно давно, а, но основная суть, да, что яйцо – это мир, курочка – это вот, вот произошло творение мира, он был идеальный, золотой, не удалось этот мир познать, вкусить. Потому что мышка, которая из мира мертвых, да, она этот мир уничтожила укошила, и тогда простое яичко появилось. И вот кто знает смысл этой сказки, кто не знает, рассказывают и рассказывают детям одну из первых. Ну, потому что простая, легкая, вроде, да, и закладывается информация о мире, в котором мы живем, который мог быть золотым, но вот он простой. И некоторыми свойствами, которыми обладал золотой яичко, наш мир не обладает. А Пасха, мы помним, там яйца в основном красили чем? Красили луком. Это сейчас чем только не красят. Раньше красили луком. И это были яйца, которые когда-то были белые, потом они стали той или иной степени желтости, красноватости, да, то есть, ну, условно говоря, золотое. То есть, можно сказать, что в Пасху простые яйца перекрашивают в некие золотые, и дальше ими стукаются, побеждает тот. Э, да, даже я знаю, что бывает такое, что забирают, да, вот как бы, ну, вот стукнулись двое там. У кого яйцо в целом осталось, тот второй себе забирает. Ну, вот если просто на улице, вот, народ, я просто участвовала в таком процессе, когда на улице люди ходят с яйцами и стукаются, и вот кто-то себе набирает. Вот, а кто-то раздает эти яйца, у кого-то там баланс. Да, что это какое-то столкновение двух миров. Причем это э, какие-то миры, обладавшие э, признаками золотого. То есть дру другими свойствами, чем наш мир. И в этом мире э, один мир погиб, а другой мир сохранился. И тогда понятно, почему... Эх, обещала не говорить, не рассказывать. Тогда, ну, давайте как версия. Тогда понятно, почему Пасха так плавает. Я предположила, что э, значит... Не по нашему календарю события произошло, а не по земному, да, и не земли касающиеся. Если мы живем в простом мире, а история касается золотого мира, то это что-то про другой мир, живущий по другим каким-то канонам, по другим временным а, правилам. И тогда Пасха может быть э, каким-то очень, ну, например, а если мы с какого-то яйца золотого перебрались в простое, и этот праздник, может быть, вообще, который нас связывает с памятью первопредков, генетической, потому что исторически мы на это опираться никак не можем, то тогда можно предположить, что Пасха действительно огромный, божественный, великий, мощный, ресурсный праздник. Вот. И в преддверии этого праздника, вы знаете, есть попрощенное воскресенье, когда как раз люди просят друг у друга прощения. И для меня это все, конечно, отголосок того, когда была четко выстроена система, и находясь в этой системе, человек жил в потоке счастья, потому что время от времени вот этого наросшего ракушечника чистился а, разными способами, в том числе а, с помощью прощения, да, которое все просят у всех. И в этот день не стыдно попросить прощения у того, у кого было... Трудно его просить по каким-то причинам, неважно по каким. И это тоже только часть процесса – освободиться от того, что мешает почувствовать поток. И второе – это двигаться в ту сторону, где есть ваш поток счастья. С чем, от чего вы наслаждаетесь? Сопричастность с чем дает вам ощущение крыльев за спиной, смысла жизни, Энергии, что вам дает, где вы горите, где вы готовы не есть, не спать, денег не получать, и вам от этого хорошо, просто потому что вы сопричастны, вы часть чего-то большего. Если вдруг меня посмотрит человек, который скажет, а ничего такого у меня, нет, ищите, ищите и обрящите, потому что это приблизит вас приблизит может быть вы встретите со своим потоком счастья я поскольку много лет работаю с людьми я видела как определенные действия выбивали человека из этого потока абсолютно не была девочка приходила на консультацию вышла замуж по любви муж хороший заботится любит помогает там жалеет сын растет все хорошо нет никаких проблем ни с родственниками, ни со здоровьем, ни в отношениях, ни с ребенком, ни с чем. Она говорит, я ничего не хочу. Я вот тут вот, я вот это могу делать. Вот я вот это вот, я вот, вот, вот тут вот. Я вот думала, что, как бы, да, что вот чем я могла бы заниматься, чтобы, я говорю, я знаю, что я умею. Ну, дальше был достаточно приличный список того, что она могла бы делать. Она говорит, я ничего не хочу. Я прихожу домой, смотрю на своего мужа, смотрю на своего сына и я ничего не чувствую, меня не радует. Ну, представляете, до чего дойти, чтобы улыбка собственного ребенка да, не радовала. Есть какие-то вещи, которые пробивают даже какие-то совсем большие заклины, там, усталость и так далее, а ее ничего не пробивало. Она говорит, нет, я особо не устаю, я, я не знаю, что мне делать, я ничего не хочу. Это значит, что человек... Мы разобрали причины, были действия, были выборы, которые... Ну, то, что когда люди знали эти, сейчас это как бы, ну, в религии это осталось, да, что есть действия, есть соучастие, которые э, сверху на, наказываемо, да, есть благодатные деяния и есть, э, ну, неблагодатные, да, которые льют мельницу не туда, куда, не там, где добро. И есть такие соучастия, которые э, человек вроде бы... Вот у нее все было очень просто. Она работала в казино, причем, ну, не помню, по крупье она там работала. Вот, ну, наемным работником, хорошая зарплата, два лета, по-моему, там, или бухгалтером. Я за давностью лет, я уже не помню точно, кем она там работала, пару лет она проработала в этом казино. За это время э, как раз она уже дошла до состояния чуть ли там вот уже не до депрессии. И а, когда уже, даже уйдя оттуда, вот мы с ней встречались, уже прошло, ну, тоже какое-то время приличное, и у нее не восстанавливался поток, вот в чем дело, то есть, по-хорошему, вот она там попала, куда не надо, огребла свое, вернулась, ушла, да, должно восстанавливаться, а у нее не восстанавливалось, и мы стали, а почему, она же, она же там не заработала, ну, то есть, как бы она наемным работником выполняла работу, она никого не обманывала, она ни в чем ужасном не соучаствовало, просто само, вообще казино относится абсолютно, вот прям 100% деятельность темных сил, понимаете? Это не, это сейчас не я говорю, знаете, я не, не собираюсь вас учить жизни, это просто опыт. Опыт. Я от своих наставников знала, что такое казино, там есть какие де виды деятельности, каким ни в коем случае нельзя заниматься. Алкоголем никогда нельзя торговать. это Любое сопричастие с алкоголем – это проклятая профессия. вот И казино. Я это просто знала. этот приходит человек, который вот… И я понимаю, что вот во всей ее жизни единственное, куда можно посмотреть, это на ее работу в казино. И когда мы проделали работу, что мы там с этим… Разобралась, развязалась, осознала, попросила прощения, вычистила для чего формально у нее все в жизни было хорошо, чтобы вот этот поток счастья хотя бы начал ею ощущать, понимаете, хотя бы, чтобы из, нещ... этого из, без... из бессмысленности, из безнадежности, из бесполезности этой выйти. И вот мы говорили про руку дающую, да, вот а, я так понимаю, что ее работа а, в казино, это была рука берущая, она вот, Понимаете, вот какой-то огромный пылесос, выкачивающий энергопотенциал человеков, которые приходили туда, да, по своей слабости, вот, она соучаствовала, то есть она выступала этой самой берущей рукой. И нарушение баланса, видимо, было таким большим, что даже несмотря на то, что не она была автором, инициатором, хозяин данного мероприятия, а это ее лишило ресурсов жизни, счастья, желания жить, там, любить что-то делать. Чтобы хотя бы хотя бы себя, хотя бы ребенка, там, ну а там уж следующий глядишь, и муж подтянется, да, она что, хоть что-то бы начала чувствовать, кроме безразличия, усталости и вот и раздражения. Вот, друзья мои, тема очень большая. Я бы не хотела это сейчас размазывать. Да, вот есть главное, оно сказано. Есть много нюансов, если в эту тему войти по-честному и начинать, вот знаете, как вот эти зернышки, да, фасоль белую и красную, разбирать, почистить свою душу от обид, от борьбы, от ненависти, ради себя, тот, на кого вы обиделись, это не ради него, это совершенно эгоистическое деяние, если вы хотите ощутить ту благодать, которая на вас льется, как бы вы не были правы, хоть миллион раз вы правы, в сердце своем уберите этот камень, чтобы благодать, а то этот камень не дает получать душе радости, даже если она льется, это одна часть, а вторая часть это то, что вы можете дать миру, к чему вы ощущаете сопричастность, в природе прекрасно вышли кто-то это делает каждый день, вот я такие знаю много людей, да, но это не все, кто-то и не замечает. Я вот в Алмате помню, люди четко делились на тех, кто там в Алмате в половине случаев, повернувшись глазами, увидишь горы. Они там ну, закрывают, ну где-то есть, конечно, районы подальше от гор, а вот в предгорье там вообще, там идешь по улице, ты идешь в сторону гор или горы сбоку. И э, совсем не видеть гор проблематично, потому что они просто вот присутствуют. И были люди, которые делали все для того, чтобы этих гор не видеть. То есть они специально не смотрели наверх. Я, ну, я спрашивала, да, что, почему. А их горы раздражали. Ну, горы всегда это символ чего-то высокого. Стремление куда-то вверх, сопричастности с божественным, нагорная проповедь. Моисей, все там куда-то ходили в горы, да. А все, кто, кто были на горе, вы знаете, как, что мы по-другому ощущаем мироздание, когда находимся где-то высоко в горах, где-то на вершине, где-то под небом, небо ближе, божественное ближе, мирское куда-то отходит. Так вот эти люди, понимаете, они не любили горы, они их ненавидели, потому что горы им напоминали о чем-то высоком, а люди не хотели. Так бывает, если человек сознательно выбрал, да, ну, встать в оппозицию. Сколько счастья в этой позиции? Вот таких людей наверняка видели, ответ знаете. Мы сейчас говорим про нас, про каждого, кто вот сейчас со мной, кто слушает, или кто посмотрит этот эфир. Освободите душу от камней. раз и откройте душу чему-то высокому, великому. Если это с природой, с мирозданием, да, в добрый час. Если у вас какие-то другие есть а, ну, способы оформления взаимодействия, в добрый час. Вот, отсюда, собственно говоря, была заявлена медитация, да, она, в общем-то, даже у нас уже, можно сказать, произошла. Но тем не менее, давайте еще сделаем прям вот осознанно. Лучше сейчас немножко от, от, отвлечься, да, чтобы ничего не мешало, чтобы вам было удобно. Сидя, лежа, чтобы спинка не перегружена была. Почувствуйте свое тело. Попробуйте вот такую диагностику провести в теле. Что накопилось? Из чего ваши клеточки? Чем, чем накормлены ваши клеточки? Счастьем? Любовью, теплом, благодатью или противоположностью этого. Обидами, усталостью, раздражением, бесполезностью, бессмысленностью, депрессией, недовольством. Там, скорее всего, будет какой-то баланс. Просто просмотрите, продиагностируйте. Может быть, даже какие-то части будут, знаете, вот что-то тяжелее, что-то легче. Запомните, где тяжелее. И намерение. Выбор, ваш выбор. Согласны ли оставаться в том, что есть? Или выбираете открыть себе? Ты не знаешь, что у вас был закрыт. Ну, просто мы вот наводим порядок, да? Открыться счастью, открыться потоку счастья. С чем вы ощущаете сопричастность? С Богом, ангелы-хранители, божественная, с сутью, с душой, с природой, с землей. У вас очень разные, может быть, терминология. Как это у вас называется, неважно. Просто почувствуйте. Соединитесь сейчас с тем, вот намерение соединиться, войти в поток с тем, с чем вы чувствуете, где есть вот эта благодать ваше счастье, в чем оно. И можно прям визуализировать поток. Он может по-разному идти, может свет от вас пойти от сердца, а может палиться сверху на вас, или со всех сторон, или начнет разворачиваться поле. Я бы не стала вас ограничивать, просто почувствуйте, как это происходит у вас. Ну и прощевание, да, то есть отпускание. Вот этот поток, разрешите себе вот то бремя, которое где-то накопилось, может быть, незаметно, может быть, забыли. Вряд ли меня смотрят какие-то очень злобные люди, которые всегда готовы всех осуждать, но может где-то накопиться, какие-то реакции застряли, где-то что-то не проработалось, где-то что-то не отпустили, вот как плотненькое что-то темненькое, как, вот как у вас визуализируется. И вот этим потоком света, в котором есть частички счастья, есть частички благодати, Здравия, мудрости, чистоты. Вот этим потоком растворите. Почувствуйте, как облегчение приходит в душу. Как раскрывается ваша душа, ваше сердце, ваша внутренняя красота, ваша уникальность просто от того, что вы обратили сюда внимание, сделали выбор, немножко вложились, просто наблюдайте, как разворачиваются, как ваши клеточки, как раскрываются, вот фу, груз бросили и открылись свету, открылись благодати, и они им легче, они становятся ресурснее, счастливее. А клеточек очень много. Каждый из них, они тоже, они сопричастны. Каждая внутри вас, каждый орган, каждая система, каждая клеточка сопричастны. Они все образуют нечто великое, вас, нечто уникальное. И также мы, объединяя свои, душевные какие-то стремления к Высшему, тоже образуем какой-то огромный организм. Мы можем даже не осознавать, что это за организм, так же, как может и клеточкам. Может, мы для них даже не Вселенная, даже не Галактика, ну, вернее, не Галактика, а Вселенная, то есть что-то, что, что а, невозможно все увидеть. Там клеточки пальца, вот они могут какие-то соседние клеточки, да, но им даже трудно представить, что еще бывают клеточки волоса. могут какие-то учебные, научные концепции выстраивать. Бывает ли такая жизнь, другая, другие клеточки? Они все едины целы, это все часть вас. И я предполагаю, что вот этот процесс, он дает ощущение такого расширения, соединения, развертки ваших полей, вашей души, вашей сути. Насладитесь, почувствуйте себя, Действительно, частью, частью мироздания, частью процесса жизни. Когда можно ощутить себя одновременно собой и одновременно чем-то очень великим. Может быть, это даст такое ощущение, Легкой, какой-то вот как вот энергии больше становится такая приятная, какая-то вибрация может быть в теле, какую-то наполненность, э, какие-то изменения физические могут в теле произойти. Это еще и оздоровительный процесс, да? Потому что откуда все болезни-то? От того, что энергия плохо течет. Где-то что-то заблокировалось. Почему заблокировалось? Можно долго сидеть думать, а можно просто открыться. Поток. И еще, друзья мои, есть привычки. Привычки сжиматься, привычки обижаться, привычки ожидать чего-то неблагоприятного, неприятного. Это привычки. Это а, меняется воспитанием, перезаписью многократного выбора. Вот приходите в магазин, а там продавщица вас не любит. А вы приходите ее и любите, хотя она вам уже несколько раз нагрубила. Приходите, это духовный подвиг, это, э, э, как это называется-то, когда, ну, сознательные вложения во что-то, да, это упражнение, вот, например, да, такая упражнение, духовная практика. Приходите и любите этого продавца, ну, понимаете, да, может быть, о ком угодно. На следующий день приходите, любите. Не ожидая, что вас начнут любить в ответ, перестанут вам грубить или игнорировать, просто... Вот выбрали объект, и практикуете, и практикуете. Мой опыт говорит, что 100% из 100 этот человек начнет считать вас замечательным человеком, начнет делать вам какие-то а, приятности и поменять к вам отношения. Но дело не в человеке, человек только отображение. Дело в том, что вы в процессе вот таких вот практик, вспомнил, это практика называется, вы перезаписывайте свои привычки. Вы приучаете себя не зажиматься от вот этого потока счастья. То есть, потому что вот этот, а он не хор... а он что-то сейчас скажет, а, а, а, она что а она не так посмотрит, а государство обо мне не подумает, а эти воруют, а это еще что. Это все то, что дает реакцию сжатия и отторжения. И поток счастья может от этого сократиться или уйти. Если вы практикуете принятие, да, не ожидая совершенства других людей от мира, вы это делаете для себя, для того, чтобы ваш поток расширялся, становился изобилием, чтобы вам просто хорошо было жить. И вот такими действиями ваша реальность начнет меняться очень быстро. Очень часто замечательные люди, стремящиеся к хорошему, не получают благодать только потому, что они ей закрыты. Вот из-за этих обид и претензий, боли. Если мне сегодня удалось проучаствовать и поддержать вам в том, чтобы вы больше открылись потоку своей благодати, значит, день прошел не зря. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. А, счастье – это, дорогие мои, такой процесс, а, когда нет никаких гарантий, что каждое отдельное действие сделает вам счастливыми, вас счастливыми, но есть высокая вероятность, что если вы будете это практиковать, просто вот, знаете, как делать, что должен, и будь, что будет, просто практиковать, вы придете, вдруг заметите, что счастье в вашей жизни стало больше. Чего я вам от всей души и желаю. А на сегодня сказочки конец. Пока-пока. С вами была Людмила Усипова. До новых встреч!